Как спали? Ну, что там? <зас> Готово. <зас> ну и пошли, не нахрен. <зас> Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну, давай, малюй картину маслом. И разборки и не лезу, не хочу. Пулю поймать Ну не знаю А я прям вижу красоту эту Не первый год в зоне Вроде примелькалась уже А каждый день удивляет Зона надоесть не может Вот это культура А ты одно и то же По кругу лобаешь Сам же просишь У меня музучилище Если что О, мессия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 Похоже, пора. И куда ты теперь? В припять. Нужно с ним поговорить. Удачной охоты, Сталкер.